Всем привет, друзья! Э -э большой привет вам из Солнечной Одессы. Мы э приехали -э здесь путать, это... вспышка. Здесь много наших партнеров. Сегодня будем показывать, как мы работаем, как ведем бизнес из дома через интернет. Смотрите следующее видео, будет очень интересно. Всем хорошего дня, весеннего настроения. Пока-пока!